короче андрей съездил за великами в соседний поселок такие довольны давид ну как это на день рождения хорошо единовременные выплаты по 10 тысяч всем дали и сегодня же мы поехали таня муж сводил они Амина, дороже? 4, а у тебя? У меня 10 тысяч. Да? А у меня 4200. Ладно, дядя Саша-то свозил. Mm -hmm. Молодец. Амина, ты на, это, на месте да ездишь? Сиденье. Еще опускать. Ага. Ты такой же Динара хотела? Розовый? Ой, звоночек, да? Вот как раз, Давид, как раз большой. А то мелкий нафиг он не нужен. Да, конечно. А есть кому потом у нас ездить. Да, съемка видео. Это нашим подписчикам. Это показать. Молодцы. И это. А нет, там не грязно. Спасибо. Надо сиденье опустить. Дадина а, Амини. Спасибо. Путину а, а, а, а. спасибо. Маме спасибо. <соцентричный фонарь> Путина, <соцентричный фонарь> Маме спасибо. <соцентричный фонарь> Путин, Путин обязан нам. Пока на, на вот, какая она... Мама Посиди хоть окна не на, поставила, зато велики вам купила. Мама мерзнет, спит, спит, а вы на велика гоняете что? Там кленку, наверное, надо все отодрать. Она не дает? Вперед, Динара, вперед! Дима у нас учит Амину кататься. Амин, как говорят, по врачу, говорит. А Динара у нас проголодалась. Да, на педали пока давила. Брат старший учит Аминочку кататься. Такие довольные. Давид у нас круги наматывает по кужинеру. От радости не знает, куда деться. Все спасибо, говорит. Ты, Динари, скажи, как надо на педаль-то, а то она сидит на одном месте и не может. Скажи, как на педаль-то нажимать там надо. Не знаю, крутила что-то она. Нужно кататься, да? получил что все надо, надо руль прикрути не, не двигать вообще педали ага. дима покатай мину говорит педалями крути и поедешь ты тоже динар крути педалями и поедешь она а умеет динар не знаю сидит что-то все кушает велики, И... сидеть, купили. Да, отдыхать. Она мне сказала, можно отдыхать, на руль Сейчас пирог-то вылетит у тебя, Динара. Пирог-то упадет. Педаль не можешь Пирожок-то упадет. А, куда уехал? Он гоняет по куженеру. Сам сказал. Так я вижу, туда уехал, отсюда приехал, что-то опять гоняет во все. Я тоже хочу Так вот, что ты не знаешь, он сейчас подъедет, наверное, сейчас. Уже к другу съездил, Разифу. Разиф с ним? Нет, обиделся что-то на него. Зачем? Не знаю. У него... Чего у него? <с <с у него говорит, не такой велосипед, как у меня. Он говорит, да. а -а -а. Иди, катайся. Конечно, капюшон надень. Ладно, катайтесь, а я а то видео не могу никак скинуть. Короче, Фарита фотографирует всех детей. У меня фотосессию ведет. Дима там. Велосипед уже детям купили. Такие радостные. Давид такой довольный прям на, на день рождения. Все довольны. Аминька-то крепляка у нас. Шапку одеть хочет, Аминки Я прокатилась, вы супер. Хорошо? Я смотрю <смех> их, мам. Я вижу, а я вас засняла. Можешь, ты раз, да? да. Одень, одень. Одень шапку-то ей, одень. Она не хочет. Уши замерзнут. Пришли мы сейчас в огород со всеми, ну, с маленькими девочками. И Андрей варит там курицам. Я буду сейчас помидоры делать. Посмотрите, они у меня заросли так сильно. Уже пасынки пошли. И цвести начинают. Хочу сейчас убирать и порвал Как по-русски-то? окучивать и дать сегодня навозную жижу подлить Вообще заросли стали. Сейчас надо поработать сегодня. У нас... О, топтать бегает! О, он пушистик. Красавчик. Это Бяша у нас натворил здесь кавардак. Короче, у меня сейчас Андрей привез петуха. Опять же нам помогла Танюшка. Спасибо тебе, Танюшка. Она вечно нас вручает. Вот. Сказала, я найду вам петуха. В итоге Андрей сейчас.. Они же свозили его. Привезли обратно. Вот, короче. Красавец такой. Пушистые. Ножки красивые будут. Детки. Ой. Приятно, да? Молодой он. Молодой? Вырастет, дальше? Ай, да, они же пушистые большие. Клин, неси, очень красавец. Самый большой возил? Вот Танька мне сейчас звонит и говорит. Сейчас Андрей тебе везет очень красавца, петуха, говорит. А -а -а. Очень красивый. Говорит. Так, кудахчик там. Приятно. Ладно, пойдем. Смотри, что бяша натворил. Кошмар! Ладно, <звук> угу. <Анна>, пойдем. <звук> бяша, иди отсюда. Правильно, вечером-то надо их закрывать, а днем-то открывать, когда бяши не будет. А то он здесь кавардака наделает всем. Парасенок такой. Да, манежка? Не надо, иди. Лежит за нами. А курицы сидят. Сюда. Хожу здесь. Ну, ну, куда бежишь? Вот, друзья, прошел наш день. Проводила подругу. Полечили Боню. И к вечеру вот новость хорошая. Петя. Вот, Петю купили мы. Все, теперь, наверное, попрощаемся с вами, друзья. Всем пока-пока. Не попрощаемся, до новых встреч. Ставим лайки дизлайки и пишем комментарии всем привет друзья у нас наступило утро надоели козочку замесила тесто и андрей у меня блины пожарил. смотрите ну такие вкусные получились обалдеть я из поболее накидали молока чуть ли не полтора литра потушили картошку вначале <coughs> так еще жарится Вначале поджарили мясо, ну крылышки куриные, лук и морковь, потом закинули картошку и все это потушили. Она сейчас у нас потомилась и пять минут. Все, можно кушать. Вы не представляете это, такие запахи сейчас здесь классные, очень вкусные. Мы сейчас больше на картошку, потому что чтобы не дать испортиться ей, вот она сама поджаристая там снизу. Я помешиваю Андрей картошку накрош... а, начистил. Ну, короче, мы с ним наравне равне работаем, кашаварим. Затем я быстренько замесила. Творог у меня лежал килограмм. Думаю, испортится. Надо будет как в огородочке. и опять неохота будет делать, вот, пока картошка мешала все, все. Вот пожарила Сырники Килограмм у меня в холодильнике лежал Замесила Яйца 5 штучек, килограмм Творога, затем Ванильный ванилин И сахар Сахар, наверное, где-нибудь стакан кинула Вот это чай, комки И там Потом просто с огорода придем, поели И спать заведли отдыхать, все, неохота будет готовить, мы как, ну, все время так, вот. с утра пораньше сделаем все по дому, а затем, ой, а затем идем работать